Говорите, я пастор. Поэтому нужно контролировать. Мне жена обычно контролирует так. Зала показывает мне. Хватит. Но хочу представить моей супруге Натальи. моя, супруга Наталья. моя это супруга Наталья. Мы служили 8 лет в Израиле. мы в Израиле. Но ну, каким образом? По три месяца приезжали, пролетали и служили. И, и такая произошло, мы не служили там. А в 2009 году наша миссия открылась, что нам нужно войти в Израиль. Это и Главный миссия, наш пастор Игорь Семенов сейчас, он, миссия, и Ким в, в Америке живет раньше. И он пастор жил, Ким в, Дэвид живет в Америке, в Караганде. И вот с того мы вошли в Израиль. И, вот и планировалось, что мы, мы с супругой должны там остаться. И супругой, то да там. Нам нужно было найти еврейские корни. И там остаться миссионерами. И да там, как то Но так случилось, что это не получилось. А пучу, и мы все равно служили не вот не так вот 8 лет и в, просто в Израиле. Для нас Израиль очень близок. Я думаю, каждому христианину, не близок, рожденному свыше. Мистец, хочу за это подчеркнуть. Близок, потому свыше. что у нас ДНК Авраама. ДНК на Авраам? Через Иисуса Христа. Мы Через стали Иисус Христос. наследниками обетования Авраама. Поэтому мы любим еврейские песни. Конечно, на иврите мы не будем петь. Не надо на так как мы не обладаем полнотой вот, понимания израильского и еврейского э, языка. Не разбираем по на полну еврейский язык, что пеем еврейские песни на Работайте. русский. Я думаю, вы эту песню слышали. Если знают эти песни. Подпойте. танцевать. Раз, раз. Крона села. Бывает такое. Ничего. Придется электрогитару взять. Конечно, она не для аккомпанемента такого, значит, но постараюсь сыграть. Шалом, мои друзья, храни Господь ваш дом, Пусть сердце вам пойдет. Шалом, шалом, и хоть не просто порой, Окружает нас шалом, шалом, И хоть не просто порой но тот мир, где мы живем, Пусть окружает нас шалом, шалом, открыто сердце дверь живет духов живм, И наполняет нас шалом, шалом, Бытком весня, давайте. День приносит радость нам, шалом, шалом, улыбками сиять. Допойти день за днем приносит радость нам, шалом, шалом. Той донечность обретем, вместе с ней Господь дарует нам шалом, Нас не смотрят пуги, который не поет, Наградой будет нам шалок, шалом, Нас не смутят пути, который не поет, Наградой будет нам. Шалом, шалом. на на на, на на да да да на на на, да да да на на, да да да на на на на, на на на на да на, на на на на да на. да Путь, который не пойдем, наградой будет нам шалом, шалом. Нас не смой, путь, который не пойдем, наградой будет нам шалом. Эй, Слава да Слава Иисусу! Ешуа. Аминь. Ну вот, думаю, вам мы подняли немножко вам настроение. Аминь. Бог наш Бог радости, мира любви. Хорошо. Спасибо.